Вы знаете, что лечат не лекарства, а добрые душевные слова, что превращают серость будней в праздник. Быстрее поправляется душа, нас с другом теплые беседы и нежные объятия родных, когда накормит мама вас обедом. Болезни растворятся сразу в миг, от поцелуев крепче будет сердце, гоняя кровь от счастья, как мотор. И тело сможет от любви согреться и побороть с болезнью страшный спор. Молитва защищает от напасти, от зависти, от сглаза и от бед. Спокойствие сильнее безумной страсти. Оно поможет вам не ослабить. Нас лечит доброта, что в нас ютится. Она а иммунитета прочный щит. Мы можем ею сами излечиться и даже окружающих лечить. Нас лечат не лекарства, не микстуры, а чистота и искренность души. Здоровью смех важнее процедуры. Целебной мощи больше у любви. Забудьте про ненужные таблетки, пусть вас излечат прочий позитив. Омолодятся и душа, и клетки, на волю все болезни отпустив.